Приветствую вас, друзья, на канале IndexRate. Анализ рынка на сегодня, 25 мая 2022 года. Сегодня мы с вами традиционно посмотрим на рынок, разберем основную криптовалюту, посмотрим на индексные и фундаментальные показатели, а также в прицеле моего внимания сегодня криптовалюта Dash. Я обещал, что буду периодически ее рассматривать в связи с большим интересом в криптосообществе к этому цифровому активу. А также сегодня у нас в гостях специальный гость Geva с канала GevaFine, поэтому... Обязательно досмотрите этот видеообзор до конца, будет интересно. Ну а те, кто еще не подписан на данный канал, то рекомендую обязательно подписаться, поставить лайки, оставить комментарии, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И обязательно подпишитесь на телеграм-канал и телеграм-чат, ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. А также на главной страничке YouTube канала, с правой стороны, есть ссылочка на страничку Trading views Здесь периодически выходят обзоры по биткоину и по отдельным альтам в видеоформате. Ну а мы с вами давайте начнем. Традиционно посмотрим на индекс страха и жадности. Сейчас у нас по-прежнему преобладает экстремальный страх. Индикатор показывает отметочку 11. Рынок все еще находится в отскоке. Тепловая карта показывает разнонаправленную динамику. Индикаторы по главной криптовалюте показывают зону продаж. Давайте посмотрим, что у нас с ликвидациями за последние 24 часа. Итак, у нас ликвидировано чуть более 71 тысяч трейдеров, почти 380 миллионов потерь и за последние сутки, обратите внимание, абсолютно разнонаправленная динамика по ликвидациям. потери несут и лонги и шорты у нас большая волатильность давайте посмотрим соотношение коротких длинных позиций также за последние 24 часа у нас небольшим перевесом доминируют быки но это незначительно в целом паритет 50,59 процента также давайте посмотрим на индекс alt сезона Он у нас показывает отметочку 20 в целом бегаем с 16 до 20 вот в этом диапазоне биткоин сейчас активно доминирует давайте сразу на доминацию более 45 процентов пытаемся прорваться Обратите внимание, через глобальное FIBA 45.20 и закрепиться именно там. Сейчас отметочка у нас на 45,27%. Если посмотреть на индикатор Cypher B, то мы конечно же сейчас уйдем в коррекционное снижение, потому что у нас RSI Stochastic двигается вниз и классический RSI тоже показывает зону продаж волна ума Сверху двигается вниз и обратите внимание, у нас здесь есть скрытая дивергенция. Но у нас... Также, кому еще это неизвестно, этот индикатор в основу свою берет главный осциллятор Money Flow, и переход в зеленый денежный поток может менять картину. Если посмотреть на младших часах, то денежный поток на 6-часовом таймфрейме, на короткие дистанции у нас продолжает развиваться, поэтому медвежья дивергенция может отработать не сразу и не в глобальном масштабе, поэтому доминация может по-прежнему сохраниться. Также хотел обратить внимание сегодня еще и на один очень интересный индикатор. Это индикатор радуги цены биткоина. Он интересно показывает различные а, циклы нахождения биткоина. Обратите внимание, в зависимости от цвета, это может быть пузырь, пузырь. А, ну или вопрос, все еще это пузырь, покупка, соответственно, огненные продажи, удержание, максимальная территория пузыря, серьезные продажи или все еще продажи, также может быть фома или аккумуляция. Сейчас мы находимся вот на этой зеленой полосе, и это означает, что мы находимся в зоне аккумуляции и, скажем так, ближе между аккумуляцией и все еще продажами то есть прошли линию все еще продаж находимся в зоне аккумуляции дальше у нас идет уже зона покупка, ну зона, зона покупок огненные продажи, ну вот Интересен сам факт, что зона покупок у нас практически уже подошла ну просто впритык-впритык. Мы находимся на границе между аккумуляцией и зоной покупок. То есть в целом, если смотреть в глобальном масштабе, мы, конечно, можем уйти в нижнюю зону, в окненные продажи, но это будет и хорошим моментом для покупок. И с точки зрения того, что у нас экстремальный страх, мы все знаем, что именно... Страх нужно покупать, а продавать нужно жадность. Давайте графику сейчас начнем с индекса доллара. Мы предполагали, что он у нас будет коррекционно разворачиваться в активном зеленом денежном потоке. Этот разворот может быть небольшим. Также предполагали, что мы можем потолкаться в районе 50 экспоненциальной средней скользящей на дневном таймфрейме. Мы сейчас здесь аккумулируемся. Секвентал рисует седьмую свечку и у нас волна моментума идет на загиб. На что-то похожее вроде триггера То есть мы не уходим глубоко Пока еще И цена средневзвешенной объемом Желтая волна VWAP находится тоже внизу RSI стахастик в глубочайшей перепроданности Поэтому я думаю, что отскок будет Предпосыл к тому, что мы отправимся к 106, все еще, по моему мнению, сохраняется, правда на малых часах. Обратите внимание, мы еще не дошли до середины аккумуляции красного денежного потока в тот момент, когда он должен загибаться. Мы все еще смотрим, ну, грубо говоря, вот так, в нижние значения. Поэтому на короткосроке я все еще ожидаю, что нам нужно чуть-чуть здесь потолкаться в потоке, прежде чем мы опять пойдем раскачивать индекс доллара уже на отметку FIBA 106,5. Такой вариант возможен. Если же этого не произойдет и денежный поток все-таки будет сломлен в нижнюю сторону, тогда следующая поддержка у нас выступает, ну, по крайней мере, локальной после прорыва отметки 101,5 где-то на динамичной поддержке 50-й экспоненциальной средней скользящей дальше у нас идет отметочка 100, если проваливаемся, уходим 99,5 а если ниже, то 97,5 можем свалиться и туда, но пока в ближайшие часы нам говорят о том, что да, вроде намек на уход есть, то есть он вроде есть, да, снижается денежный поток, но вот если брать чуть поменьше часы, то здесь уход в красный может сейчас сломать ситуацию. То есть 6 часов может сломать дневку. Такой вариант все еще есть. Неделька и неделька у нас, скажем так, зеленый денежный поток. Да, он развивается и пока что идет намек. Ну, либо мы дошли до его середины, либо это коррекционное снижение в глобальном масштабе, после чего мы отскочим. Но вот здесь такие вещи были, вот обратите внимание. Вот RSI уходит вниз, вроде бы намек на сужение есть, потом отскок. И вот так продолжили. То есть вот такую историю я все еще сохраняю а, как один из вариантов развития событий. Наблюдаем за индексом доллара и давайте сразу переходим к биткоину. Что у нас поменялось? На недельном таймфрейме по-прежнему ничего особо не поменялось. Если приблизить ближе э, индикатор и посмотреть сюда, идет загиб по гребню волны моментума. Мы еще не ушли в горизонтальное положение, поэтому пока еще ожидаем. Арсайстахайсик в перепроданности на недельке. Шестая свеча по секвенталу тоже уходит в боковое движение. Очень четко видно, как мы сейчас консолидируемся на пунктирной паутине. Трендовый, да, и ниже у нас как раз динамичная поддержка на уровень 27, вот зона 28,5-27, вот эта зона между трендовой паутиной и, соответственно, поддержкой, прежде чем мы дальше упремся уже в глобальную зону 26,5-25,5. То есть у нас вот зона между динамичной поддержкой и трендовой паутиной сейчас находится вот здесь в качестве... Основного сдерживающего фактора. Если провалим здесь, то отправимся ниже 26,5-25,5. Ничего особенного не поменялось. На дневном таймфрейме у нас боковое движение. Обратите внимание, чистый флэт последние там буквально наверное уже две недели, да, начиная с 13 мая по сегодняшний день, ну да, две недели у нас идет почти две недели флетовое движение боковое. Мы идем в узком диапазоне между двумя пунктирными а, трендовыми, это 30 с половиной и нижняя граница 28 с половиной. Вот в этой истории сейчас как раз-таки мы видели с вами а, потери между короткими длинными позициями, так и происходит. Вот это вот. Вот эта вот волна, вот эта волатильность вышибает сейчас особо неосторожных трейдеров, которые держат чрезмерно завышенное кредитное плечо. С точки зрения того, что будет происходить, то мы, наверное, должны в какой-то момент все-таки уйти на капитуляцию, потому что риски такие все еще сохраняются. Но, по крайней мере, ближайшие поддержки нам понятны. Главное удержать 28,5. По-прежнему здесь находится, скажем так, главная ликвидность, которая... Уже давно тут маячит, и поэтому вот мы сейчас видим, посмотрите, прям по объемам видно, что нам нужно удержать. Вот эту зону нам нужно удерживать. Если мы ее провалим, то мы уходим на 26,5-25,5 точно. Пока э, развитие событий, связанных с тем, что мы провалимся ниже и уйдем на предыдущий all-time high, не видно, так вперед загадывать по активу, ну, я думаю, что не стоит. Развитие событий такого плана может быть, и поэтому провалиться куда-то сюда, в зону 21-18,5 мы можем. Теоретически здесь как раз таки вот с 18 до 20 вот пунктирные нас держат, плюс э, локальные всякие уровни. Поэтому... Давайте сейчас будем смотреть, исходя из того, что происходит. Но если мы говорим о 6 часах, обратите внимание, 6 часов выглядит классно. То есть, как минимум, видно, что у нас идет снижение по волна моментума, у нас отрисованы раз, два, три триггера, а, немножко смазывает история с уходом вверх, но в любом случае пока намек на выход красного денежного потока в зеленую зону есть но минус этого всего то, что на более младших часах, которые ломают краткосрочные стратегии, у нас сейчас идет пока загиб по волне и поэтому мы скорее всего будем пытаться вот потолкаться в этом диапазоне 29, прям узком-узком 29-30 вот, вот в этой тысяче Будем гулять, пока не закончится понимание того, что происходит сейчас вот на рынке. Плюс сегодня важная статистика, различная выйдет и выступление ФОМС по США. По-моему, в 17.30, потом в 20.21, если быть точным, что у нас сегодня есть. Да, у нас по нефти статистика, по объему производства бензина статистика. И у нас сегодня выступление ФОМС. И также аукцион по размещению пятилетних казначейских нот. Так что сегодня это тоже повлияет на фондовый рынок. А соответственно, фондовый рынок у нас, мы знаем, что очень сильно коррелирует последнее время, коррелирует у нас э, с криптовалютным рынком. И пока что не очень хорошо выглядит э, с точки зрения, опять-таки, коротких каких-то моментов. Отскоки выглядят вроде бы нормально. А с точки зрения дневных таймфреймах, то есть на среднесрочных каких-то моментах, то пока что мы выглядим не очень, не очень хорошо. И все у нас в перегретости с точки зрения индикаторов и осцилляторов по маркет B и я думаю, что мы можем продолжить понижающуюся динамику. Так что имейте это в виду и учитывайте это в своих трейдах. И давайте посмотрим, что у нас сегодня с Dash. Если говорить о Dash, то он у нас продолжает двигаться вот в такой вот нисходящей формации. Это можно сказать клин, это можно назвать каналом, кому как больше нравится. В целом продолжается развитие именно этого события и уход сюда ниже у нас все еще в рисках сохраняется. Если говорить глобальным, то мы видим, что он выглядит не очень хорошо. По-прежнему выглядит не очень хорошо. Вот. А если говорить в масштабе, прям совсем глобальном, то мы, конечно, уже жесточайшим образом перепродались. И у нас хорошая поддержка, она выглядит вот здесь, таким вот образом. Сейчас я ее покажу. Прям вот где-то примерно вот в районе 40. Вот если так разобраться, то где-то вот здесь. Сейчас я нас на старший смотрю да да вот нижняя нижняя граница у нас вот это вот такая зона скажем так куда мы можем провалиться то есть мы сейчас где-то в районе нее как раз и находимся не доходя нее может быть чуть-чуть и собственно если мы ее провалим то это не хороший знак это совсем нехороший знак если мы ее удерживаем и уходим в какую-то некую аккумуляцию сейчас а у нас уже в глобальном масштабе на недельке идет Достаточно хорошая перепроданность По RSI стахастическому Классический RSI в нейтральных значениях Красная зона все еще отрисовывается И думаю где-то прошла середину пути Сейчас надо посмотреть как будет развиваться Волна моментума Уйдет ли она сейчас в якорь Или сохранится триггером ну, Пытается уйти в якорь куда-то вниз вот На этот же уровень надо смотреть на залом гребня Что будет происходить Будет понятно, но это на недельном масштабе А если брать короткие дистанции Локальные на 6 часах на 6 часах намекаем на выход в зеленый денежный поток, но опять-таки более младшие часы могут ломать эту историю. И сейчас как раз-таки сломы происходят уже из зеленого денежного потока толкаемся вниз. Пока непонятно, есть большая неопределенность и с точки зрения входа в позицию можно было бы это делать, но не сегодня, а вчера, грубо говоря. Но опять-таки, ну... Не, не вчера, прям дословно, да, но там 21 мая вот было, был хороший момент. До того, как э, импульсные волны ушли наверх, индикатор нам рисовал якорь, индикатор нам рисовал один триггер и малый триггер. До ухода вот сюда, это была хорошая история, поэтому вход в позицию мог быть вот где-то вот здесь. На краткосрочных трейдах сейчас я бы этого не делал. По крайней мере точно, если говорим о краткосрочных дистанциях день-два, вот, вот об этом с учетом 6-часового таймфрейма. Ну и давайте по уровням. Дневной таймфрейм сейчас у нас в качестве локального сопротивления выступает нисходящая паутина. Это примерно где-то уровень 66. С точки зрения поддержки также нисходящая паутина у нас где-то примерно на уровне сейчас 29. В сопротивлении, помимо всего прочего, еще а, у нас... Экспоненциальная скользящая 50 Это динамичное сопротивление уровня примерно 81-82. А дальше 100-дневка у нас как раз таки она пересекается и с пунктирной нисходящей паутины здесь на отметке 100. Примерно в зоне 100 и верхняя граница вот этой нисходящей формации тоже, за которую мы, как правило, должны закрепиться для того, чтобы иметь возможность двигаться дальше. Посередине где-то между верхней границей треугольной формации и большой зоной сопротивления, Здесь сосредоточены достаточно крупные объемы. Это примерно в зоне уровней 134-147, где-то вот тут. Там же посередине будет выступать у нас с динамичным сопротивлением и 200-дневная экспон... 200 экспоненциальная средняя скользящая. В общем, нам необходимо пройти его вот через вот это все, закрепиться, ретест. Дальше у нас будет большая зона, и после прорыва ее мы будем иметь возможность отправиться выше, ну и верхняя граница, куда Предположительно, мы должны будем отправиться. Самое следующее это локальная фиба на отметке где-то в районе 200. Ну, 190-200, вот куда-то сюда. Ну и по дороге нам, естественно, 180 уровень. Это пунктирная, тоже паутина. Очень хорошее сопротивление будет еще и вот здесь, вот в этой вот зоне. Ну вот, с моей стороны, наверное, все на сегодня. А сейчас я ä, предложу вам посмотреть нашу совместную коллаборацию. Небольшой стримчик. С Гева из канала Гева Файн. Всем приятного просмотра и встретимся после этого обзора. Привет, Гева, рад видеть тебя на своем канале. Добро пожаловать. Да, да, сегодня вот хотелось бы с тобой поговорить по поводу рынка, посмотреть твое мнение по поводу того, что происходит сегодня с главной криптовалютой, ну и потом уже подавать тебе вопросы по поводу и других альтов тоже. Поэтому даю тебе слово. Ага, спасибо, да. А, ну, по поводу биткоина, сейчас мы удерживаем локально вот эту зону, да, это 28600, тысяч. Видели сегодня такое падение, я вот говорил сначала, ну, у меня есть такой треугольник, у нас треугольник, и здесь еще есть уровень сопротивления 3500. Я увидел, что мы вышли из нее, но увидел слабость покупателя, и понял, что, скорее всего, мы не сможем пройти сейчас этот уровень. Поэтому сначала произошел ложный пробой. Мы пошли сюда, теперь сюда вниз. Вот. А дошли до уровня 28600, увидели хороший опыт да, покупателей. Вот. И, соответственно, вероятно пойти сейчас повыше, я думаю, пробить вот эту вот зону 3500. Вполне вероятно, сейчас будет, идти даже 31 800, тысячи. То есть пока а, признаков о том, что мы можем еще ниже спуститься, их нет, так как был очень хороший лотку. Да, вот чуть а, более локальный еще у нас уровень сопротивления 32 тысячи, 31 800. А, далее будет более м -м -м, сильный уровень сопротивления уже глобальный, это уровне 350, тысяч долларов. Если ее преодолеем, то придем в одну из ключевых зон, это 40 тысяч долларов. Вот. Самая ключевая точка зоны 40-42 тысяч долларов, там огромнейший объемы. Если мы ее пробиваем, во-первых, мы ломаем это вот, э, нисходящий вот такой вот канал. Да, и сопротивление соответственно вот мы ее пробиваем и уже будет более вероятно весь какой-то забег наверх ну, вот локальная поднявка мы конечно не очень хорошо выглядим то есть мы в боковике просто ходим конечно здесь был хороший опыт что вы виду более положительный сценарий но мы пока ничего не показываем стоим на месте и поэтому всегда в, в, в таком ключе вполне вероятно мы как минимум 3 похода наверх, еще похода вниз. Вот так, значит, а, Это вот по поводу дня да, у нас по биткоину. По неделькам. Эта неделя хорошо закрыла, следующая чуть менее удачно. То есть мы все ниже-ниже спускаемся, но эти тени говорят о возможности менее тренда. Вот, если мы удержимся не упадем ниже, то вполне вероятно будет увидеть, как минимум поход в район 35 тысяч, как раз где будет а, очень много шортистов там и будет тоже много чего решаться. Вот, это по полнедельник. А дальше по фондовому рынку мы, конечно же, падаем. Вот. А... Можем еще теоретически упасть на уровень 0.38 по FIB, это 3.550. Я бы сказал, что зона 3.650, 3.550. По это может быть последний дамп, я думаю, в районе 25 тысяч, 24 максимум. Вот. Не верю я, что пройдя в эту зону, мы окажемся на 20 тысячах. Это по поводу фондового рынка. И уже отсюда вполне вероятно увидеть какое-то дальнейшее повышение наверх. У меня целое глобально это 5,100, 5,200. И, скорее всего, это будет осень-ближе к зиме, то есть к концу года. А, вероятность увидеть я уже вот, на эту вероятность не ставлю. Никаких своих надежд вот, вполне вероятно к осени увидеть. А, и по индексу доллара я здесь как раз говорил в своем телеграм-канале, что последний уровень, который нас нужно держать, это равень 105. Мы к счастью сюда пришли. Дальше я выделил несколько зон, где у нас будет сопротив, ну да, сопротивление, вот. И соответственно мы сейчас каждую зону прошли. Уже достаточно ниже ушли даже с 102,5, да. Где здесь последний какой-то плот может, может, быть, показался. Вот. И сейчас падаем дальше ниже уже кэйнексу доллара. Вполне вероятно дойти вот до этих зон, где мы встретим некое сопротивление и уже Возможно, то есть как по моему сценарию более глобальным, я как бы ожидаю все же хорошей коррекции после такого импульса. Это как минимум зона 96-95. И уже оттуда, то есть больше таким вот ключом, уже оттуда пойти дальше на новые максимумы. Вот, это район 115-120, ну вот в эту, эту зон. Вот. Что касается индекса доллара. А, так. А, также еще хотел отметить по поводу Candle Wave. Прям сейчас у нас есть дикий страх, да, это мы видим по графику. И также на графике прямо сейчас стоят хорошие, хорошие а, уровни поддержки, да, то есть видите, какая поддержка у нас стоит в битках. Они, конечно же, манипулируют, то есть, когда реально придем сюда, они часть откупят, но если увидят, что мы сильно падаем, то они легко могут убрать в считанные секунды эту поддержку. Но в целом намекает о том, что большой игрок хочет поддерживать сейчас биткоин, чтобы он дальше рос. Не давайте ему падать дальше. Это тоже один из положительных сигналов. А, Гев, а что ты думаешь по поводу вот еще раз индекса доллара? Мы знаем, что он обратно калибрирует правила с криптовалютным рынком. Я его смотрел, и у меня, честно говоря, по цифру было ощущение, что он просто откатится, что он в районе 96-7 не уйдет, потому что там на дневке как раз-таки видна в эту зону, которую ну, предполагается, что уйдет да, с твоей стороны. Там где-то примерно уровень 97 это 100-дневная экспоненциальная среднескользящая, там динамичная поддержка а как раз таки на 100 вот в районе там 101 и 100 и ниже чуть-чуть 99 с половиной там 50 и 100 вот мне казалось что он уйдет сейчас туда и оттуда все равно попробуйте еще раз до 106 с половиной по фиба дотянуться как ты думаешь есть такой вариант или все-таки повалимся вниз потому что если мы вниз повалимся то получается что мы подол ну, по биткоину должны все-таки идти вот туда прошибать эти основные объемы на 40 потому что на 40 действительно там бешеная ликвидность Mm, ну, как сказать, если мы верим в то, что еще до рецессии можем попробовать увидеть ралли по биткоину и последнюю фазу по фондовому рынку, то зона 99-100 мы уже не так далеко прям от них, то есть там пары пунктов максимум. И поэтому я не думаю, что он безумно сыграет положительно на рынок, а вот падение вот в эту зону, да, 96-95, будет более сильным сигналом о том, что рынки могут скульминировать. Но у меня также есть версии по поводу и вот этой зоны. Почему вот это может расти? Это огромнейшая поддержка с 2008 года. Mm -hmm. Эта поддержка, он может туда прийти для того, чтобы реально уйти более сильно и вертикально наверх. Вот. Mm -hmm. И здесь как раз таки он уже ее точно не пробьет. Это уровень 786. Если пробить этот уровень я уже не поверю. Вот. Это уровень 93. То есть есть несколько у меня вариантов. Это первый вариант, это вот 95-97, да, выходит, да, у нас 05. И второй вариант это вот, что мы упадем сюда, менее вероятно, конечно, но это очень сильный уровень поддержки, и можно тоже туда упасть при кульминации. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, а это больше ложный пробой, скорее, я бы сказал, понятно, что на неделе хуже не кажется ложным пробоем, но... Может еще легко прийти вот в зону как минимум 97, 95. Ну, может быть, он не отсюда полетит наверх, да, то есть делает три тест. Но думаю, для рынка было более более приятно чуть пониже свалиться. Понятно, понял. Ну и теперь хотел бы, наверное, услышать твое мнение по Дешу. Сегодня как бы его брал в основу из альтов. Да. Ну, эфир можно коротко и Dash. Эфир, да, собственно, эфир вот эфир это один из сейчас сильнейших, сильнейших монет вот просто посмотрите на график а, там говорят, это удалю. вот, если мы посмотрим на эфир давайте мы, -то, его расширим вот, по эфиру мы, по-моему, это одна из единственных монет где мы не обновили вот этот вот лои там, где то есть мы до нее не дошли мы сейчас очень хорошо удерживаемся Конечно, сейчас в 12 пошла наверх, и монеты не такую силу показывают. Там даже на уровне биткоина там мало монет, которые могут сильнее выстрелить. Вот. А так, эфириум очень сильный. Сильный и вопрос, можно ли мы повалиться вниз дальше. Вполне вероятно, если она пойдет в 20 и ниже, то, конечно, мы упадем, но, я думаю, что тут очень быстрое и глубокое падение будет ожидать, вот, скорее всего, как минимум вот в эту вот где вот в эту вот зону, я думаю они удержатся выше, я думаю хотя бы в эту зону мы придем сюда. Ну, вот, то есть, если мы не держим данный блок, то я думаю же следующий блок он будет ближе сюда 500, 400 долларов. Вот. Ну здесь поддержек нет, поэтому я маловероятно думаю, что он здесь удержится. Хотя актив сильный, вот. Посмотрим, что произойдет. Кстати, да, сегодня я... Нет, вчера, по-моему, вышел отчет аналитиков Glassnode, 21 неделя, кажется. Они как раз там говорят о том, что эфир очень хорошо выглядит. Ну да, это одна из сильных монет, которая не падает. Но, конечно, он там на индексе рынке он покажет свою слабость, как и все остальные монеты. А по Dash, да, давай посмотрим на Dash. Глобально, конечно, глобально. Dash очень слабо выглядит сейчас. А, особенно к биткоин. Если его смотреть, он вообще находится на дне. А, да, выглядит плохо. Мы вернулись уже даже ниже, упали, чем основная поддержка 2020-2019 года. Мы упали сейчас ближе к дамповским значениям уже, да? Да. Прям пришли к ним сорты голова. Ну вот, да, это большая слабость. К сожалению, здесь был, оказывается, был сложный пробой. И мы тогда этот треугольник, который даже клин скорее больше, вот, мы его пробили именно вниз. Это не есть хороший фактор, но один из хороших факторов ⁇ это очень хороший откуп этой монеты. Нам говорят тени этих свечей, что есть большая заинтересованность, и ниже 60 долларов все откупают. Что не скажешь здесь об этом? Ну, вот, поэтому смену тренда сделал там подэш, не будет так сложно и довести там уровень 80-90. Да, там хороший уровень, где он стоял, вполне вероятно, но нужно какой то ценовое импульс на биткоину увидеть. А глобально, ну, подальше глобально сейчас, если смотреть в перспективе полугода года да, движение там года условно, то, конечно, сказать, что он будет выше там своего Gold MHIMA, вероятно, там район 700, 900, вполне вероятно, что он еще пройдет, да, если пойдет уже какой-то рост. Но какие-то дальнейшие, какие-то безумные значения, они маловероятны, вот, вот, но к биткоину все возможно, то есть, обычно как у нас происходит как, биткоин, так сейчас, uh, даже BTC должен быть, вот, к биткоину, вот у нас, и кстати, я такой канал рисовал, и мы прям четко по ней держимся до сих пор, я бы еще рисовал где-то здесь, что ли, в 2021 году, году, моему Вот. Э, просто держимся, вот, один большой канал, да, красный, я обозначил, и середина канала, это вот, вот, зеленая линия. И мы прям четко от нее отталкиваемся. Если вы посмотрите, сколько здесь раз отталкивались. Вот, то есть канал, он такой, супер медвежий. Мы даже отсюда выбиться не смогли с нее. Пик был вот здесь на небольшом ложном пробитии, вот. Поэтому здесь как раз биткоина пока мы падает вот как мы выйдем отсюда и реально закрепимся выше, вот здесь уже можно будет либо покупать, бляш, ну да, я бы скорее достал бы покупать, вот. Для более импульсного движения наверх как раз будет смена тренда, поэтому. Если в целом интересен актив именно уже на росте, то взять и видеть, что меняется тренд, то как минимум видеть пробитие вот, а, этого вот красного сопротивления сверху, которое здесь указано, и увидеть закрепление, то есть не как ложное пробитие было здесь. Вот. вот, дальше в целом так. То есть он выглядит плохо, но нужно ждать разворота тренда. Это вероятно вполне, почему бы и нет. Ну, то есть вероятность того, что можно ожидать всего это, наверное, еще и связано с фундаменталом, скорее всего, как себя будут проявлять сейчас основной проект, за который стоит за ним, ну и его я, Ну, Это у меня такие мысли, я не знаю, насколько это эффективно mm -hmm. будет сейчас с их стороны. Наверное, маркетинг, все остальное. Интерес институционал какой-то. Но маркетинг, они вроде не так круто развивают, фундаментал есть, они двигаются, они создают, его. то есть фундаментал, неплохой, просто он, как и многие еще старые монеты, показывает себя с не очень хорошей стороны, валится вниз и вниз, и нужно ждать именно разворота тренда, чтобы быть более уверенным, что он пойдет наверх. Ну, ну, то, что мы уже в верхнем канале здесь крутимся, это хорошо, но недостаточно. Понятно. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе, что уделил время. Спасибо за твое мнение. Было очень интересно. Вот. Будем еще встречаться и на твоем, и на моем канале. Благодарю тебя. Ну и до новых встреч. Да, конечно, спасибо. Спасибо, что пригласил. Все, ребят, всем пока. Спасибо. Пока -пока. Вот такой вот обзор получился на сегодня. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Прошу сразу прощения за звук с эхом. Немножко не получилось у нас с записью. В следующий раз, я думаю, мы эту ситуацию исправим. Надеюсь, не сильно будет раздражать. Ну а в завершении хотел бы также обратить ваше внимание на отчет Glass Note 11 недели. Информация сейчас публикуется в моем телеграм-канале, так что, если вы не подписаны, обязательно подпишитесь, также внизу в описании к этому видео будет ссылочка на канал GevaFine, тоже обязательно подпишитесь на этого аналитика, у меня с ним, я думаю, будут и в будущем тоже проходить различные коллаборации. Ну, а что касается отчета о, а, значит, рынке, за 21 неделю от платформы Glass Glassnode, то в целом они придерживаются, наверное, такого же мнения, как и мы. Я имею в виду большинство инфлюенсеров сейчас, что медвежий рынок не завершен. Оказывается, активное давление на рынок сейчас, в том числе это все связано и с обвалом, конечно. Алгоритмического стейблкоина UST и в целом динамика цен в отрасли остается достаточно низкой за последний год к доллару США, то есть медвежий рынок все еще наносит серьезный удар по долгосрочным портфелям доходности. Ну и тем не менее, у медвежьих рынков есть способ заканчиваться, возможно, может быть не сразу, но я думаю, что многие показатели уже видны. В целом, медвежий рынок должен в ближайшее время, на мой взгляд, подойти к концу, потому что фундаментал на это указывает со всех сторон. Правда, это долгосрочный фундаментал, это тоже нужно учитывать. Но я думаю, что до конца года в любом случае медвежью часть мы должны будем завершить. Ну и тем не менее, какой бы ни был конец и когда бы не был конец у медвежьего рынка, они, как правило, являются авторами бычьих рынков, которые следуют сразу же за ними. Поэтому вот на такой позитивной ноте я предлагаю завершить сегодняшний обзор. Всем спасибо еще раз, кто смотрел эту коллаборацию до конца и этот обзор до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь, обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну а с вами был Гоша, канал IndexRate и до новых встреч!